Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский. И сейчас я покажу, как сделать перевод призм другому человеку с компьютера. То есть заходим на ваш кошелек призм, нажимаем кнопочку send. В это поле вводите адрес кошелька человека. В следующую строку вводите публичный ключ в эту строку вводите количество монет которые вы собираетесь перевести и здесь можете написать комментарий до 3000 символов поддерживается нажимаете процесс процит -про потом еще раз подтверждаете вводите пин-код и у вас монеты ваши уходят так где человек возьмет адрес кошелька и публичный ключ это вот две вот эти первые строки вот сюда вот нажимаем на вот эту ссылку сиреневую посередине кабинета. То есть у кого устройство на андроиде, можем отправить им QR-код, можно отсканировать. И вот видим адрес кошелька и видим публичный ключ. ID не нужен. То есть копируете адрес, копируете публичный ключ. Человек, который ожидает перевод, копирует вам, скидывает. И вы уже у себя нажимаете кнопочку Send, сюда и вставляете адрес и публичный ключ. Количество монет, комментарий и отправляете. Вот таким образом, друзья.